Добираемся на холмик. Посмотреть, что там вверху. Уже травка зеленеет здесь. Хотя и снег лежит еще. Огибаем ветки, деревья. И вперед. Буквально пару шагов в сторону и уже зима в лесу. Еще снег лежит не растаявший. А елочки красивые какие. Столько шишек, прям как после листопада какого-то. Белки баловались, наверное.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 это молодой цветочек вылазит потихонечку говорят что это и есть подснеженный I'm not